Почему iPhone SE 2 выйдет и его стоит купить? Давайте разбираться вместе. Поехали! Оригинальный iPhone SE, будем называть его так, был представлен аж в марте 2016 года. С того самого момента прошло уже более трех лет. Обалдеть! на самом деле. Смартфон получился действительно отличным. Обожаемый дизайн, отличные характеристики, превосходная автономность и, самое важное, непревзойденная мобильность. Безусловно, первое поколение iPhone SE имеет ряд своих недостатков. Фронтальную камеру с таким себе качеством фотографии и сканер отпечатков Touch ID первого поколения. Однако, эти два минуса вовсе не существенны. Пока жду iPhone SE 2, нужно хорошо подготовиться к УГ по математике. Или ГИА, или ЕГ. Стоп, а в каком я вообще классе? Да пофиг! Главное, что просто нужно сдать экзамен. Для этого я буду использовать приложение «Квадратные уравнения». Оно с легкостью поможет освежить ваши знания по пройденным школьным темам или научиться чему-то новому. Например, решать уравнения по теореме Виета. В программе также есть замечательная возможность опробовать свои знания на практике. К тому же приложение абсолютно бесплатное и ссылка на скачивание уже ждет вас в описании под этим видео. Четко! Вот прошло уже три года и в преддверии мартовской презентации Apple различные информационные информационные источники начинают подливать масло в огонь с различными сведениями о новом iPhone SE 2. Вопреки большинства мнений о невозможности выхода SE 2 ни в 2019, ни в 2020, ни в каком-либо другом году, вот честно я могу сказать от всего сердца, я искренне верю и надеюсь, что этот смартфон все-таки выйдет в свет в 2019. На данный момент мы имеем явного кота в мешке по одной простой причине. Настоящих утечек крайне мало, однако с каждой недели на SE2 обрастает все новыми различными техническими характеристиками. Лично мне показался интересным вот этот концепт iPhone SE2, демонстрирующий внешний вид смартфона. Скорее всего SE2 действительно будет обладать обновленным дизайном с определенной цветовой палитрой. Но у меня крайне большие сомнения насчет экрана. Apple будет вовсе не резонно устанавливать точь-в-точь -точь такой же дисплей, как у iPhone X или у iPhone XR. Хотя в нашем мире может быть все. Насчет 3D Touch. Смею предположить с точностью до 95%, что iPhone SE 2 попросту лишится этой функции, ну, во-первых, из-за ненадобности, а во-вторых, из-за бюджетности самого iPhone. Да и по опыту использования iPhone XR с дисплеем без технологии усиленного нажатия, могу сказать, что пользователи вовсе ничего не теряют от отсутствия 3D Touch. Возможно, Apple немного увеличит, как говорит, корпуса самого устройства, так и диагональ экрана. Может быть установлен модуль с диагональю от 4 до 4 с половиной дюймов по разным предположениям. Насчет технической составляющей, здесь присутствует несколько противоречивых моментов. Если учесть железную начинку оригинального iPhone SE, то второе поколение получит большинство составляющих от iPhone 7. Например, процессор A10 Fusion, 2 гигабайта оперативной памяти, 12-мегапиксельную камеру с возможностью записи видео в 4К и, конечно же, обновленных с одной стороны, новый испеченный iPhone SE 2 сможет затмить собой iPhone SE первого поколения, iPhone 6s и даже iPhone 7. И вот как сказать так сказать, это по сути и есть одна из главных причин, почему iPhone SE 2 не будет. Хотя, недавние слухи от авторитетного израильского источника Verifier говорят нам, что с выходом iOS 13 большинство устройств, а именно начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone 6s включительно, возможно поддерживаться Apple не будут. Сюда же попадает и iPhone SE. 2. А вот с этой точки зрения, есть смысл не только выпустить обновленный бюджетник, но и поднять оборот в продаж новых поколений iPhone. К сожалению, до выхода iOS 13 пока что еще далековато и судить о чем-то так рано особого смысла нет. Тем более, что многие ожидают презентацию SE2 уже плюс-минус через месяц, а если быть точным, 25 марта. Но никаких упоминаний об этом смартфоне в новоиспеченных iOS 12.1.4 и iOS 12.2 найдено не было. С другой стороны, многие считают, что одной ситуации Apple предельно тонко, но максимально ясно намекнула на возможность выхода iPhone SE2 в 2019 году. А если еще поразмыслить, то купертиновцы Сами того не ожидая, уже дали нам понять с вами, что iPhone SE 2 в 2019 году все-таки выйдет. Они сделали забавную вещь на самом деле, а именно...